Всем привет, мои дорогие друзья, с вами, как всегда, я, мистер Кошник, и сегодня у нас новый видос. Я тут посмотрел, какой актив под прошлым видосом, 470 лайков. Вы, вы просто что творите, ребят? Поэтому скоро ждите четвертый выпуск топа худших ютуберов. А, вот Самолет. с этого момента попал? А. Он примерно выйдет через неделю-две. Это сейчас скорость с первого сентября, всем в школу. Ну, я постараюсь за две недели прям бомбезный снова сделать видос. Заебись, четко. Ну а сегодня в этом видосе я решил попробовать новый формат для моего канала Сегодня в этом видео мы будем считать чужие деньги Лучше и не скажешь а именно самых богатых ютуберов. Видео будет в формате топа, но не топа, что я несу. Видео будет в формате топа, как и топ худших ютуберов, только немножко про другое, про самых богатых ютуберов. Мы будем узнавать, сколько имеют блогеры, сколько они зарабатывают и плакать в сторонке. Ну, не знаю, как вы я сейчас заплачу. Если вы хотите такой же видос, но про русских ютуберов, то тогда давайте наставим под этим видосом 100 лайков хотя бы, и тогда я буду знать, что вам это нужно. Ну, а мы, ребята, плавно двигаемся к... Месту. На пятом месте у нас расположился американский певец, модель, стилист, диджей и бизажист Джеффри Стар. В принципе, понятно, почему он так много зарабатывает, ведь у него целых пять работ. Ученые назвали это естественным отбором. Живая Джеффри в американском городе Лос-Анджелесе, в штате Калифорния. На данный момент на канале Джеффри Стар 17 миллионов 300 тысяч подписчиков и 381 выпущенное видео. А в год Джеффри зарабатывает целых 17 миллионов долларов. Это достойное уважение, это очень круто. Ведь не каждый блогер сможет заработать 17 миллионов долларов в год. Ведь даже у PDPA зарплата в год составляет всего 11 миллионов долларов. Ну и давайте поговорим, почему же все-таки Джеффри стал популярным и когда это случилось. Свою музыкальную карьеру Джеффри начал еще в далеком 2006 году. Тогда он был достаточно популярен в социальной сети MySpace, и за этого он и начал свою музыкальную карьеру. Первая его песня была спета с Никки наш, кстати, очень неплохо для первой песни, и называлась на Поп Lakeshore. Чего, блядь? Ребят, я очень извиняюсь перед вами за свой английский, он настолько низкого уровня, что. Он низкого уровня. Ну и давайте на этом не зацикливаться, поговорим о Джеффри. Хотя я про него уже все практически вам рассказал. Еще, конечно, Джеффри стал очень популярным за своей потажной андрогийной внешности. Ну, вы, я думаю, это сразу поняли. И мы достаточно хорошо поговорили про Джеффри. Давайте переходить к четвертому месту. Ну а на четвертом месте у нас расположился американский дуэт Ред и Лин. Этот дуэт состоит из двух американских комиков. Реда Джеймса и Чарза Линкольна. Они ведущие одного из самых популярных ежедневных шоу на Ютубе под названием... Год музыкал Если это видео посмотрит мой учитель английского языка, то... Видосов больше не будет oh, Ой, fucking... какая же это все хуйня Какой point? смысл? Нет. На канале GodMorphicalMunix сейчас 16,5 миллионов подписчиков На канале авторы едят всякую странную еду, поют со звездами и много многое другое Сейчас у этих парней целых 4 канала На основном канале, кстати, не так уж и много подписчиков, всего лишь 5 миллионов И, кстати, свое шоу они начали еще в далеком 2006 году Кстати, как и Джефри Стар Годовая зарплата блогеров составляет примерно 17,5 миллионов долларов Субтитры и это на целых полмиллиона долларов больше, чем у Джеффри стар Ну что, ребята молодцы, неплохо зарабатывают и занимаются тем, что им нравится. Кстати, недавно они себе приобрели еще многоканальную сеть сможешь за целых 10 миллионов долларов. Ребята, здесь мы назавидовались и давайте переходить к третьему месту. На третьем месте расположилась моя соотечественница Анастасия Радзинская, более известная как Лайк Настя. Ее родителей более 10 каналов. Самые популярные каналы это Лайк like Настя, на котором сейчас 59 миллионов подписчиков. Лайк like Настя Шоу, на котором 31,5 миллион подписчиков. И Лайк like Настя Влог, на котором 16 миллионов подписчиков. Поэтому легко понять, что я родители реально много зарабатывают. В принципе, логично. Общее количество просмотров на канале Лайк like Настя Привалило за отметку в 40 миллиардов просмотров. Только представьте, у меня даже 40 тысяч нет, а у нее уже больше 40 миллиардов. Дома Настя уроженка Краснодара, но с 2018 года она живет в США. Это и не странно, ведь зарабатывают они очень и очень много, а именно 18 миллионов долларов ежегодно. И это тоже на полмиллиона долларов больше, чем у Рета и Линка. Мне вот всегда было интересно, что будут делать родители детских каналов, когда их дети вырастут, просто они же не будут в этом сниматься. Напишите об этом свое мнение в комментариях, ну а мы переходим ко второму месту. В втором месте у нас расположился канал Дуд Perfect. Это канал о спортивных трюках и многом другом. Сам Дуд Perfect это многонациональный конгломерат спортивных развлечений. Так, квартира у парней находится в городке Фриска, штате Техас, США. Группа состоит из близнецов Коры и Коби Коттонов, это Хилберна, Коди Джонса и Тайлера Тая Тони. Они бывшие соседи по комнате в колледже Техасского университета. Там они и познакомились, как вы, наверное, поняли. Мою ютуб-карьеру парни начали еще в далеком 2009 году. А сейчас на их канале уже 59 миллионов 900 тысяч подписчиков и более 11 миллиардов просмотров. Самое популярное их видео набрало более 300 миллионов просмотров, даже почти 4. Самые видео у них выходят раз в две недели, набирают по 15-20 миллионов просмотров в среднем. Давай зарплату у пяти парней составляет 20 миллионов долларов. Это 4 миллиона долларов на каждого. Почему нет? Почему нет? Ну почему нет? Это... Прям круто, ребята. И давайте все-таки узнаем, кто же самый богатый ютубер на этой планете. Им стал восьмилетний мальчик Райан Кадж. Возможно, некоторые люди о нем уже слышали, так как он второй год подряд становится самым богатым ютубером на этой планете. На его канале выкладываются видео о том, как он делает реакции на подарки, на распаковки игрушек и много-много другое. Как ни странно, опять самым богатым блогером стал ребенок, детский контент. Ну... Да, так. Вот. В этом топе из пяти блогеров только два детских канала это Лайк like Насти и Райан Каджи. Но эти два канала входят даже не в топ-5, а в топ-3, так как они на третьем и на первом месте, соответственно. На канале Райана всего 23 миллиона подписчиков. Это не так уж и много для ютуберов с детским контентом. А Forbes оценил его зарплату за последний год в целых 26 миллионов долларов. Деньги есть целых 26 миллионов долларов, а только представьте себе, только сравните мою годовую зарплату на ютубе 30 долларов и Райна Каджи 26 миллионов долларов. Нет, ну почему меня это так? Надо еще помнить, что с реальным сотрудничают такие торговые сети, как Велморт и Target, телеканал Nickelodeon и стриминговый сервис Hulu. Ну да, извините на мой английский. Блин, микрофон упал. Ну, и если вы хотите продолжение, но ну, уже про русских звезд или каких-нибудь других, то давайте наберем здесь 100 лайков, и я... Точно выпущу тогда, сразу же. Ну, не сразу же, но выпущу точно. Все, как всегда, в ваших руках. Ну или про каких-нибудь других звезд, не русских, напишите в комментариях, я сделаю. Главное, давайте наставим под этим видосом 100 лайков. Обязательно напишем комментарий, подпишемся на этот канал и поставим колокольчик. Это всегда обязательно. Каждому, кто досмотрел это видео до этого момента, хочу сказать огромнейшее спасибо и всем спасибо за просмотр и всем пока.